Сад молчал, птицы спали, луна, будто смущаясь сквозь перину облаков, смотрела на распростертого среди цветущих деревьев человека. Иисус затих. В сознании возникли лица его друзей, их ожидают суровые испытания. Горячо со слезами Иисус вновь возвал к Отцу, Отче, сохрани их, и веру их сохрани. И силу дай им победить все искушения. Смолк. Почувствовал прикосновение незримого отца. Ответ проник в самое сердце. Сохраню. Эти победят. Я буду с ними. Иисус улыбнулся. Увидел, будто перед глазами встают новые и новые ученики в самых разных дальних уголках мира. И на всех языках звучит слава и хвала Всевышнему. Увидел Иисус великую борьбу. Увидел распри, увидел опасность поражения святых, увидел парад злых сил, напавших на Украину, восставших возле братьев на братьев, увидел словесные баталии и огонь ненависти, поражающий святых. Вновь возвысил голос к Отцу. Не о них же только молю, но и о верующих в меня. По слову их, да будут все едины, как ты, во мне, и я в тебе, так и они в нас, да будут едины». «Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины». Профессиональные верующие тщательно следят за догматами. Они признают единство только с собой. Они не знают единство с отцом и сыном его, Иисусом Христом. И поэтому христиане разодрались, и тело Христа разнесли на молекулы. Учитель плачет и шепчет. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга».